А вот и главный герой нашего обзора. Портативная акустика W4 от компании FD. Весь смысл портативной акустики в том, чтобы брать ее с собой везде. Так как в комплекте идет еще и вот такой вот красненький замечательный чехольчик, мы сейчас попробуем его надеть на колонку. Стоит эта колонка около 21 доллара. То есть за относительно небольшие деньги вы получаете колонку, которая будет вас везде сопровождать и которая будет выдавать относительно хороший звук, как для своих 3 ватт. Э, на самом деле, акустика W4 от компании fmd она простая, как Nokia 3310. Тут всего 4 кнопки управления. Кнопка включения-выключения. Вот она включается. Оп. И замигал сразу синий индикатор, что значит, что колонка уже ищет себе Bluetooth-устройство. А с другой стороны у нас три кнопки, находится это переключение треков, они же используются как увеличение и уменьшение громкости. И кнопка Play-Pause, которая также является кнопкой переключения между источниками звука, TF-карточки и Bluetooth-устройства. Попробуем подключить к ней Bluetooth-устройство. Берем телефон, тут мы уже колоночку включили, она уже ищет в себе источник, включаем Bluetooth, ждем волшебного сигнала. Вот мы и подключились. Ну и сразу попробуем с нее послушать музычку. Музыка у нас уже заготовлена, поэтому сейчас просто нажимаем на плей и наслаждаемся музыкой. Колонка сразу не выдает полную мощность своего звучания. Можно прибавить ее короткими нажатиями на кнопки переключения треков. Этот сигнал говорит о том, что мы достигли пика мощности. Замечательно звучит А теперь разберемся с ТФ-карточкой Это мы отложим в сторону За вот этой маленькой силиконовой дверцей Спряталось два разъемчика Один разъем для того, чтобы заряжать эту колонку С помощью USB-зарядки А второй разъем для того, чтобы можно было проигрывать музыку С ТФ-карточки Вот такая вот маленькая, кто не знает Вставляем ТФ-карточку контактами наверх до характерного щелчка. О, второй И, и, и, и у меня отпал дар речи просто. Это невероятно. И еще один момент. Вот эта вот колоночка проиграла у нас на полной мощности с половиной часов. Я засекал. Какие можно отметить плюсы? Небольшой размер и вес, простота управления, силиконовый чехол, который защищает от влаги, но не защищает от пыли, на него очень сильно липнет пыль. И еще один маленький-маленький моментик, вот эту вот штучку, вот эту вот маленькую дверцу, вот ее лучше часто не менять, а то она может оторваться. А в остальном, все, прекрасный представитель портативной линейки акустики F&D.